Слава Богу! Слава Богу! Чудный наш Бог, которому мы служим и которому мы верим. Он никогда не оставлял и не оставляет своих избранных. Не смотришь у нас, потому что многие не приехали, которые должны были прийти, но Бог с нами. Бог сказал, я никогда не оставлю вас и не покину. Потому что где двое или трое, там Иисус. И Иисус всегда с нами, и Он благословляет нас, и Он ведет, и Он управляет нами. Это Божья милость. Друзья, я вот сидел, рассуждал, я все смотрю. И вот мы праздновали в прошлом воскресенье праздник, который мы называем Пятидесятница. Это праздник, который был дан Богом. Это праздник, который был дан Богом в Старом Завете то же самое. Когда во втором Завете это был праздник, праздник седьмин. И его празднули, это праздник первого урожая, когда приносили первые плоды урожая, на 50-й день Господь Бог говорил, вы отчитываете, и это совершалось. И когда мы смотрим на все это, оно идет по поколениям, и это большой очень праздник. Сейчас этот праздник празднуют там в Европе, на Украине, где везде. Меня брат посылал, что у них сегодня был праздник, троица. И вот они тоже празднуют это. И я сидел, рассуждал и говорю, господи, это хорошо, ты сошел, ты пошел и приготовил место, и послал Духа Святого нам, и Он будет жить с нами. Но мы Его приняли, те, кто приняли Духа Святого, они и радуются в нем. Тот, кто живет в Духе Святом, тот должен ходить в Духе. И когда мы ходим в Духе Святом, и тогда Дух Святой, он нас наполняет, и он нас совершает работу через нас. Мы не говорим, а почему через то, вот через меня, нужно общаться. Как вот, представьте себе, написано, как Христос Делся сравнение церковь и семью. Бог всегда делал сравнение этим. И вот вы представьте, красном битве, как Христос возлюбил церковь. И там дальше Павел пишет, и, что мужья, так любите своих жен. Как Христос церковь. Это идет, почему? Так вот такой сидеть, рассуждая. Почему идет в это сравнение Бог делает? А потому что сравнение, как муж любит жену. И вот так Христос любит церковь. Так Христос любит народ свой. И Он хочет, чтобы этот народ общался с Ним, как муж с женой общаются вместе. У них есть общее... Не только, чтобы жена только там постирала, кушала, приготовила, но кроме этого, у них есть общее общение и сладкое общение. И вот так народ должен быть с Христом соединенным. Вот так народ должен вместе соединенный быть с Богом. За это послан Дух Святой, чтобы мы имели общение с нашим Господом через Дух Святой. Дух Святой, он послан... Для чего? Он утешит он доставляет нас, он нас научает и проводит в нас любые испытания. Часто бывает, какие-то испытания проходят в жизни, мы куда обращаемся, друзья? Мы знаем, куда обращаться. Мы обращаемся к Богу, мы начинаем молиться, мы начинаем стараться исполниться Духом Святым. Вот когда-то я исполнялся, но когда приходит проблема, ой, я же, кажется, крещён Духом Святым, я буду молиться. Друзья, а Бог хочет, чтобы мы постоянно это мы делали, чтобы мы каждый день исполнялись Духом Святым, чтобы мы каждый день влюбили нашего Иисуса Христа.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 и стих говорит, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, имейте, будьте единодушны и единомысленны. Друзья, Павел пишет филиппийцам, но она осталась нам на Священном Писании страницы и говорит так, если есть такое утешение во Христе, есть. Иисус Христос у нас есть. И говорят, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, подойдет, что общение Духа. И если взять, смотрите, тут говорит Духа Человеческого. тут -то Павел пишет не Духа Святого. Если имеете Духа, мы как душевные люди, общение, если есть мы в сторону, тут уже Дух Святой. Почему? Потому что здесь а, Духа написано с маленькой буквы. И вот он, он пишет об этом, вот если есть какая отрада а, а, любви, если есть какое общение Духа, это когда мы в одном. Уже я не говорю о духовных вещах, я говорю о плоских вещах. Мы просто общение имеем Духа одно, в одни мысли одно, все. Но когда мы еще имеем Духа Святого, и когда мы имеем, собираемся и начинаем, имеем и желаем исполниться Духом Святым, тогда это большая честь. Мы тогда наполняем внутреннего человека нашего, Он и соединяется, Дух Святой, Он ходатайствует за нас, пред Господом. Даже у нас бывают какие-то нужды, мы не знаем, как их сказать, выложить Богу. И мы просто, бывает, молчим, плачем и говорим, Иисус, Иисус, ты знаешь все, Но я всегда говорю, Отдайте свободу Духу Святому. Начните исполниться, исполняйтесь Духом Святым. Начните молиться на языках. Начните с Духом молиться. И Дух Святой, Он знает, будет за вашу нужду, Он знает, как когда-то будет продавцом. Этот Дух Святой, Он работает сейчас. Он совершает и сейчас эту работу. Друзья, это самое в нашей жизни, в нашей жизни главное, чтобы мы отдавались нашему Господу. Чтобы мы были преданы нашему Богу. Чтобы мы правильно служили Ему. И мы отдавали честь Иисусу Христу. Потому что Христос, Он пришел, Он пострадал. Он за каждого, Он пролил эту кровь. Мы будем участвовать сегодня. Мы будем совершать это служение. <как> Друзья, но Господь хочет, чтобы наша жизнь, она исправлялась. Чтобы наша жизнь, она двигалась за нашим Господом. И вот, хождение в Духе. И вот если Павел тут тоже научает Римлянам 8 глава, он очень наставляет и говорит такие слова. Это 8 глава, с 1 стиха я возьму, и я прочитаю. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу. Потому что закон Духа – жизнь во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего подобие плоти греховных, жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание от закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плоском помышляют, а живущие по духу, по духовном. Помышления плоские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь семьи. Потому что плоские помышления – суть вражда против Бога. И закону Божьему не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, на по духу если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, то и не Его. А если Христос в вас, то тело мертвое для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскрешивший Христа из мертвых а живит и ваши смертные тела Духом своим, живущим в вас». Итак, братья, мы не должныки плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умрете, а эти дела плоские, то живы будете. Друзья, какая важность нашего служения, какая важность этого, что, что Павел предупреждает и говорит нам. Как нам нужно жить и как нам нужно ходить пред нашим Господом. И говорят такие слова, что оправдание, видите, вот это, потому что плоские помышления, суть вражда против Бога и закона Божьего. Если мы не живем по Духу, если мы не имеем общения с нашим Господом, если мы не имеем общения со Словом Божьим, Друзья, дорогие, мы становимся плоские люди. Пусть как это может быть лучше резать, но я скажу, когда мы молимся, когда мы читаем Слово Господне, мы исследуем Писание, мы можем знать Библию наизусть, мы можем цитировать главы, стишки, мы, но не, мы не сможем, если мы не живем, как Слово Божие нас учит, то, друзья, дорогие, мы плоские люди будем. Я вспоминаю время, когда было при СССР еще, когда крестьяне, они знали Библию на Иисус, но их это не спасло, потому что они Библию знали, но они не познавали Бога. Друзья, а мы счастливые люди, мы счастливые люди, мы знаем Господа, мы познали Его, мы крещены Духом Святым, и этот Дух Святой, Он ходатайствует за нас, пред Отцом. И когда помните то место, там мне Христос говорил, я пойду, я умолю Отца, и Он пошлет вам другого отца, и этот отчист, Он живет в нас. И Христос хочет, чтобы мы были святы. И видите, написано так, то Духа вот, а, то Духа вот, а, Христова, а, видите, вот я сейчас, 9 стих, но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если что, кто Духа Христова не имеет, Тот и не Его, если у тебя нема характер Христа, если у тебя нема этого характера. Последствия Иисуса. Вот я познал Господа, я изменился. Я уже другой, я не тот. Я вышел с мира, я познал Господа, я другой. И люди видят и говорят, в тебе, в твоих глазах Иисус Христос. Это перемена, друзья, дорогие, когда живет в нас Дух Святой. Но если у нас перемены в нашей жизни нету, нам нужно задуматься. Нам нужно искать больше и больше Господа. Иисус говорит, придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Друзья, этот мир, он ничего тебе не успокоит. Он тебе только это сделает право. Но Иисус Христос, ты приходишь к Нему, и Он тебе говорит, дитё мое, я вижу, я тебе помогу, я устрою. Друзья, когда мы приходим к Нему, как к Отцу, он наш Отец, который заботится о нас. И Он наш Отец, который нам дал этого Духа Святого, третье личное божество, который сейчас мы празднуем, и Он живет в нас. Аллилуйя! И который мы взываем Авоче. Друзья дорогие, мы, мы должны знать, и вот я в 14 стих говорю так, ибо все водимые Духом Божиим суть. Сыны Божии, как чудесно быть Водимым Духом Божиим, когда Дух Святой тебя учит, направляет, когда Дух Святой тебя ведет и говорит, иди туда, иди сделай то, и совершай то, и быть послушным голосом Божьему. Да, и в этот момент я скажу, что дьявол, он тоже не спит. Он ходит и начинает тебе давать искушения какие, а зачем, а что ты лучше всех, а что тебе больше надо. Друзья, не идите на эту поводку, а слушайте больше голос Божий, и Господь будет вести Своей рукой. И когда ты молишься дома, чтобы дети видели Тебя исполняющим Духом Святым, это важность служения нашего христианства. Друзья, и Бог хочет, чтобы мы полностью ценили этим служением. Господь хочет, чтобы мы ценили и совершали это дело. Мы будем двигаться я буду сокращать, потому что много записано, но я буду сокращать, потому что у нас служение пред нами, и я не хочу задержать время. И Господь этому направляет нас, и чтобы мы исполняли Слово Господа, чтобы мы жили, как Господь хочет. Мы должны сказать Иисус, что ты хочешь сказать мне сегодня? Друзья, мы должны задать себе вопрос, Господи, я готов слушать твой голос, я готов исполнить то, но не подавливаться, как израильский народ. Приходил к пророку и говорил, вопроси Господа, идти ли нам туда или нет. И Господь он говорит, говорит «Они, все равно, они приходят до тебя и слушают тебя, как забавного певца, но они все равно не пойдут. Я говорю им, иди, они идут, они слушают, и вот это, друзья, я вижу в последнее время, мы христиане, мы слушаем, мы, Бог говорит, Бог обращается к нам и говорит, сделай то, сделай то, но мы не слушаем. Мы начинаем действовать, потому что нам не хочется, а что скажут люди? А Господь говорит, иди, иди, и сделай, я буду с тобою. Иди и совершай. Помните, когда Бог говорил Гедеону, иди, возьми иди, ты победишь. Друзья дорогие, и сегодня Бог Дух Святым побуждает каждого нас и говорит, иди, я стал Слово Мое, читай, вникай и следуй за этим. Друзья, да поможет нам Господь. Идти за нашим Господом правильно. И исследовать. Исследовать нашего Иисуса. Исследовать за Иисус, стопа в стопах за Ним. Друзья, потому что Господь, Он проведет. Если ты в каких-то тяжелых обстоятельствах. Если ты в чем-то тяжело. Знай, Он возьмет тебя на руки. Он пронесет тебя. Но ты знаешь, что ты, Он поможет тебе. Он никогда не оставлял своих. Он никогда не оставляет, друзья. Но Господь, Он Бог который дает жизнь тебе и мне. И Он дал тебе жизнь. И сегодня ты утром проснулся и возблагодарил ли ты Господа. Друзья, я этот вопрос всегда задаю, потому что пережил. И вот недавно мне люди тоже звонили, писали, молись, молись, потому что человек заболел ковидом, и у него дыхания нема, кислорода мало. Друзья, мы должны благодарить Господа. Мы должны каждый день славить и благодарить Бога, что ты живой, что ты дышишь, имеешь дыхание, что ты можешь ходить своими ногами. Друзья, Это я вспоминаю момент, когда мой брат говорил, я ничего не хочу от Господа, только хочу своими ногами. Даже вот, хочу вот, пойти, пойти в ванную своими ногами, сам покупаться. Друзья, мы и Он, но Он и за это благодарен Бога, как Он находился. Это важное наше служение. Но мы должны всегда быть благодарны. Когда мы будем благодарить нашего Господа, то Бог будет нам выходить навстречу. Тогда Господь будет нам совершать. И Бог будет делать то, что определила рука Его. И определение Божие, оно будет с тобой. Да поможет нам Бог. И мы будем дальше продолжение нашего служения. Мы будем поступать, как мы согласились это служение делать. Я прочитаю, где говорит Иоанна, 13 глава. Мы помним то место, где Иоанна, от Иоанна 13 глава, 1 стиха. Говорит такие слова. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его, перейти от мира этого к Отцу, явил дело, что возлюбил... Своих живущих в мире до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже возложил сердце Иуде Симону Искариоду предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога шел и к Богу отходит, стал с вечери снял себе верхнюю одежду и взял полотенце, пропаялся сам. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был пропаясан. Подходит Симону Петру, тот говорит ему, «Господи, Тебе ли умывать мои ноги?» Тут вопрос стоит. Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю теперь, Ты не знаешь» а уразумеешь после. Петр говорит ему, «Не умолешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему, «Если не умолю тебя, не имеешь счастья со мною». Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему, «А мы-то нужно только ноги мы, потому что чист весь». «И вы чисты, но не все, ибо знал он предателя Сориего». «Потому и сказал, не все вы чисты». «Когда же он мыл им ноги и надел одежду свою, то возлегшись, опять сказал им, «Знаете, что я сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». «Итак, если я, Господь и Учитель, омыл а ноги вам», то и вы должны омывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истина, истина говорю вам, раб не больше Господина своего и посланник не больше пославшего. Если это знаете, благословенный вы, когда исполняете, друзья, это Христос перед своим страданием. Когда он был с учениками в вечере. и вот, вот это он совершает. Он берет тазик, он берет воду, наливает, и он, пропадавшийся полотенцем, и он омывает ноги ученикам своим. И я думаю, я знаю, что он и, и юды умыл ноги. Но, друзья, это важно исполнение послушания Слову Господнему. И вот Петр 1 Петра 2 глава 21 стих говорит такие слова ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. Друзья, важно исполнять примеры нашего Иисуса Христа, важность того служения нашего, чтобы мы и шли за нашим Господом. И да поможет нам Господь, совершая это служение, чтобы в страхе Господнем идти за нашим Господом, Друзья, и я говорил и говорю, омывая ноги, бывали, бывали такие, что у людей раны на ногах, они омывали последними ноги, и Господь являл милость и исцелял. Это было и это происходит. Когда мы участвуем в трапезе Господней, даже и в чаше я буду говорить, когда ты чашу принимаешь, кровь и тело нашего Господа, друзья. Когда ты принимаешь веры, тогда ты получаешь исцеление. Господь, Бог исцеляющий, это я знаю, я этому верю, потому что видел и люди, которые получали исцеление, и это поможет нам Господь. Мы сейчас будем совершать омовение ног. Кто разделяет это служение, пожалуйста, будет братья здесь, а сестры туда пройдут, и мы омовим ноги, а потом будем участвовать. Для его право и дальше продвигаться да поможет нам господь аминь будем продолжать мы совершили то что господь дал указания и знаете в последнее время господь много побуждает нас и чтобы мы исполнили полностью в точности я буду проходить, проходить вторую часть где говорит Матфея, 26 глава, я в одном из 20 стиха. Когда же настал вечер, он возвел с 12 учениками. И когда они ели, сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, не я ли, Господи? Он же сказал им, сказал в ответ, опустившись со мною руку блюда, тот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, на горе тому человеку, который Сын Человеческий продается. Лучше было бы этому человеку не родиться. При этом Иуда, предающий Его, сказал, не я ли Иисус говорить ему, ты сказал. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, проломил и раздавал ученикам, сказал, примите и едите сие в тело мое, и взял чашу благодарил подал им и сказал, пики из него все, ибо синий кровь моя, мол, завета, за многих изъяваемая на прочение грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода этого виноградного, до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего. Друзья, Христос, перед страданием с учениками он объяснял, он говорил, что его преду, предадут вот давайте вот так порассуждаем предавали ли нас друзья, которые мы были когда-то вместе и, и они нас предали, но опять мы знали, что они нас предадут и они все вместе и мы вместе с ними питаемся вот какое наше состояние было бы чтобы представить раз мы знаем, что этот друг нас предаст и мы вместе с ним сидим и чай пьем вы представляете себе, а вот Христос э, так просто друг предаст, что-то заложит за тебя и надо простить Ему это переживалось в жизни это было. а вот представьте Христос знает, что Иуда предал его не просто так, что он собрался с учениками в доме, а он предал его за деньги плюс еще. За сколько денег он продал Христа? За сколько серебрянького? Третий. И вот представьте себе, Христос это все знает. И потом Христос говорит, и Юда, иди делай быстрее то, что ты задумал. И он берет и идет и совершает это дело. И Иисус его ничего не говорит. Но говорит, иди делай, иди совершай быстрее, я жду. И вот, но у Иуда был другой план, если так прочитать, у него был другой план на Христа. Какой план был у него? Он думал, что как Христос, когда вы что помните, когда фарисеи хотели побить его камнями, и раз, но Христос стал невидим и прошел мимо них. И они стали искать Иисуса, не могли найти Его. И я так догадываюсь что Иуда думал, что то, то же самое, что придут в сад, возьмут его его за брать, он раз станет невидимым и исчезнет. И вот таким образом будет в деньги много собираться. Но написано Иоанном, Иоанн говорит, что Иуда, было написано, что он был вор. Помните, когда женщина пришла, Илья им помазала ноги Иисусу, а омыла, Сидели ученики, Юда говорит, то лучше бы это взведение, вот это или, продать и раздать нищим деньги. Но он не о денег печался. Он там написал, потому что он был вор. Друзья, он брал с тайком деньги с сказны. И он это думал, что-то. Но Христос это все видел. Христос это все знал. И он говорил, Иуда, иди, сделай быстрее, делай. И тут Христос говорит, что я больше не буду уже с вами на земле пить это вино. А уже я жду вас там, в Друзья, но мы еще на земле. Тот пир будет Божий. Тот пир будет Божий. Там так хорошо. Я заверяю вам, там хорошо и дышать. Там прекрасно. Оттуда никто не хочет возвращаться. Добровольно. Сказать, я вернусь. О, Иисус, я вас здесь увидел на небе. Я пойду и расскажу. Нет, никто не хочет возвращаться оттуда. А хотят оставаться там. Потому что там прекрасно. Друзья да поможет нам Господь, мы не знаем сколько нам времени осталось мы не знаем, мы живем в последнее время и Господь нас предупреждает и говорит участвовать в этой трапезе Господней и я прочитаю где говорит э, это Горинфианам 1 Коринфянам, 11 глава, Явановск, 23 стиха, где Павел говорит такие слова то же самое, но он повторяется, он говорит, что я научился, ибо я самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, который предан был, взял хлеб, и возблагодарил, преломил, и сказал, Примите и едите, сие тело мое, за вас, о милое, Сие творите в мое воспоминание. же и чашу после вечери, и сказал, Сие чаши есть новый завет моей крови, Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб все и пьете чашу Господню, и пьете чашу сию, смерть Господню возвращаете, доколе он придет. Поэтому кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть есть от хлеба и пьет, и пьет от чаши сей. Ибо если есть и пьет недостойно, то ест и пьет по суждению себе, не рассуждая о теле Господнем, а того многие из вас немощные и больные и немало умирают. Ибо если вы, если бы мы судимые сами себя, то, бы, то не были бы судимы. будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром, друзья. Мы участвуем в хлебопроломнении, мы участвуем в трапезе Господней, мы должны рассуждать, мы это возвещаем, смерть Господню, мы возвещаем, что Христос был раз, распят, и Он пролил кровь за нас. Я прочитаю другой перевод, интересно говорить такие слова, это 26 стих, тоже 1 Коринфянам, это 1 Тоглад, 26 стих. Потому что каждый раз, когда вы едите этот хлеб и пьете из этой чаши, вы свидетельствуете о смерти Господа. Оно будет как разъясняет. Вы становитесь свидетелями, когда вы участвуете в этой тропедии. Вы становитесь свидетелями. Вы свидетельствуете о смерти Господа. Делайте так, пока Он придет. Иисус тебе сказал, делайте раз в год или там, делайте, пока Он придет. Пока Господь придет, мы должны это делать. Таким образом, кто ест хлеб или пьет из чаши Господней, не придавая этому должное значение, если кто пьет и ест, не думает о страдании Христа, не рассуждая, Не продавая ему значение, должно значение, тот грешит против тела и крови Господа. Друзья, когда мы участвуем в этой трапезе Господней, мы становимся, мы провозглашаем смерть Господь, мы делаем то, что Господь повелел нам делать, и мы вспоминаем, что когда-то Христос за нас пролил. Друзья, я знаю, что это тело нашего Господа это хлеб я часто говорю когда его месил когда его делаешь друзья это я не могу спокойно его делать идет у меня внутри мне плачет душа как Христа мяг, как Христа бий и вот этот хлеб ты его мнешь, мнешь Женщины знают, они тестом часто занимаются. И вот это вот, а я, я знаю, для чего это я делаю. Я знаю, что этот хлеб будет посвящен, что над ним будем молиться. И он будет в преобраз тела нашего Иисуса. И вот когда Он в нашей жизни, проходим испытания, а потом у нас печь проходит, и мы в печи находимся, и мы тогда выходим оттуда другими и вот этот хлеб мы делаешь, и когда его в печь ставишь и он вот сколько там печется и выходит уже хороший можно употреблять так и Христос с нами то же самое если мы его вспоминаем за горшечника когда вот этот горшечник делает и он высоко сушит это другая тема и тоже в печь идет и по нашей жизни, мы когда проходим любое испытание, мы должны пройти достойно, чтобы наш Господь. И здесь скажу одно, пусть будет у вас на увазе, на уме думать, что я это не буду делать, не хочу обидеть Иисуса Христа. Иисус мне этого не учит. Бог вам поможет к этому двигаться. И когда мы будем так идти, наши молитвы, они будут идти к небесам. Наши молитвы, они будут услышаны Богом, друзья. Потому что, вы знаете, что молитва наша с земли, она идет в небеса небесам, но она проходит под небесие, А в Поднебесье там там находятся силы тьмы. И вот за это наши молитвы должны быть горячие и правильные, Чтобы Господь услышал нашу молитву. Чтобы это под пробить. И да поможет нам Господь следовать за Ним. Аминь. Мы будем сейчас молиться за тело нашего Иисуса То, что Господь оставил, подсказал нам делать. Мы поблагодарим нашего Господа сейчас за эту возможность, что Он нам дал, что мы имеем эту возможность участвовать в трапезе, вспоминая смерть нашего Господа, друзья. И так написано, что делайте, когда будет творить мое воспоминание. В песни написано, я вымыла ноги мои, как мне морать их. Я скинул хитон мой, как меня опять одевать? Друзья, мы готовились, мы это скинули с себя. Теперь хранить надо себя и дальше до пришествия нашего Господа. Мы выйдем отсюда, мы не знаем, что с нами может быть. Я знаю такой пример. Брат участвовал в хлебопроломлении. пришел домой, лег и не встал. Пошел к Иисусу. Друзья, очень часто такие вещи бывали. Или поможет нам Господь быть всегда готовым. Быть всегда готовым к нашим Господу Ибо вот туда ничего не нечистого предомерность не войдет. Я часто, когда я, я вот у меня как осталось это уже в памяти, когда я одеваю его вдохлюбленное, я в белую рубашку, я вспоминаю, когда я там был. Я сразу на себя смотрел. И вот как-то я одел сегодня, вот он где у меня ниточка маленькая, думал, а меня бы туда не пустили с маленькой ниткой. Потому что все чистое пред Господом. И туда ничего чистого не войдет. И да поможет нам Господь нам двигаться и идти за нашим Господом. Давайте мы будем сейчас молиться нашему Иисусу. Поблагодарим Его, что Он дал нам возможность быть участниками. Поблагодарим нашего Господа. Может, есть еще нужды у кого-то. Мы предложим, мы даемся Господу. Наши нужды, наши проблемы. Знаете, Бог слышит наши молитвы. Знаете, Бог отвечает на наши молитвы. Он Бог, не мертвый Бог. Он живой Бог. Я Его знаю. Он могущественный Бог. Друзья, после всего, как вот Господь дал эту жизнь, то я Его вижу другим. Я Его знаю другим, друзья. Я знаю моего Иисуса. Он испытывает нас. Он проверяет нас. Мы верны Ему или нет? А Он остается верен. Это чудесный Бог. Я ж помню, когда лежал, блин, ты говоришь, Иисус, ты здесь, он так да, положил руку, и он встал свою могущественную руку на мою плечо, на мою голову, и дал мне жизнь. Друзья, это тот Иисус, которому я служу, и я, не, я сказал, я не хочу уходить, я хочу с Ним и остаться. Я хотел чтобы вы тоже оставались ним навеки. Пусть господь поможет нам остаться верными ему до конца и следовать за ним, не нарушая то, что он хочет.